Чем же отличие летних духов и почему вообще существует такая категория? Почему все не может быть намного проще, чтобы был всего один аромат, который подходит на все случаи жизни? Если по-простому, то некоторые ароматы сделаны так, что они лучше подходят для определенных температур и погоды. Вот, к примеру, Дольче и The One. Когда ты их используешь, то тебе может начать становиться жарко. Разве тебе хочется чувствовать себя теплее, когда на улице и так плюс 40 градусов? Нет, ты и так уже весь мокрый, тебе точно не хочется ими душиться. Поэтому покажи лучшие летние духи, которые должны быть у каждого мужчины. Булгари Аквапур Ом ⁇ это акватики с цитрусом. Верхние ноты очень морские, будет пахнуть океаном. А цитрусы ⁇ это мандарин. Через некоторое время можно будет уловить нотки лаванды. А когда они подсохнут, то уже раскроется кедр. Это очень разносторонние духи, которые можно применять как для повседневных ситуаций, ну или если вам все же надо надеть костюм и очень жарко, то эти духи смогут вас освежить, с ними сложно прогадать. Да, они могут показаться обычными, если вам хочется попробовать немного другой оттенок, тогда можете попробовать вот эти фланкеры. Говоря о них, давайте обсудим вот эти духи, которые воспроизводились более 30 раз. Из сеймияки Люр-Дисей-Пур-Ом. Что же выделяет эти духи от всех остальных цитрусовых ароматов? Это Юдзо, азиатский цитрус, который может встретиться в Японии, Китае, Корее. Это кислый цитрус. Ну, вроде ничего нового, но когда вы попробуете его, то вау, эффект вам обеспечен. И еще один плюс этого цитруса, он долго держится. Так что, когда вы наносите эти духи, обычно цитрусовые ароматы в летнее время выветриваются за пару часов. Эти держатся от 6 до 8 часов. В них также присутствуют ноты голубого лотоса и витивера. Это довольно мягкие духи, наверное, не всем подойдут. Но это шикарные духи, и если вы никогда их не пробовали, тогда, думаю, стоит дать им шанс. Если вы не знаете, что такое фланкеры, объясню. Это когда берут один аромат, сохраняют его ДНК и на его базе создают другие похожие ароматы. Два моих любимых производимых аромата это люди Сейпур-Ом Wooden-Wood. И это не слишком мощное дерево, а наоборот очень освежающее. Мне они нравятся в летнее время. И второе – это Oceanic Expedition. Мне они понравились, они легкие. Так что повторюсь, фланкеры – это вариации уже существующего классического аромата. Далее в списке у меня пару ароматов из линейки John Varvatos. Первый – Artisan Pio, в нем 4 вида цитрусовых, есть мандарин, думаю, что и клементин, лимон и лайм. Также есть различные травы, так что получается очень яркий и свежий аромат. Следующие духи, которые у меня есть от Джон Варватас, это Эртизан и Ди Они слегка отличаются, более сладкие, более сладкие, и в них отсутствуют ноты лимона и лайма, вместо них мандарины цветы апельсина. Что мне в них нравится, так это, когда они подсохнут, то раскрывается аромат мускуса. Это очень крутой аромат для лета. Вот вам бонус, вечером или в более прохладную погоду вы можете попробовать Джон Варватас Уд. Как по мне, довольно мягкие ноты Уда, которые не будут сильно бросаться в глаза. Если вы хотите выделиться, тогда рекомендую Джон Варватас Dark Rebel Райдер. Надо обладать немного смелостью, чтобы их носить. Их не стоит использовать в жаркий летний день, но когда прохладно, это то, что надо. Далее в списке Данхил Icon. На роли бергамот, белый перец и рис. Это, на мой взгляд, духи, которые подойдут любому парню, который хочет хорошо пахнуть. Бутылка просто загляденье. В нижних нотах слышен нут и ветивер. Но я их не прямо четко слышал, и мне кажется, что слабое место этих духов – это послевкусие. Но зато верхние ноты очень ясные и свежие. И да, я могу добиться того, чтобы нижние ноты звучали, если использую больше духов. 5-6 спреев. Мне они нравятся. Далее у нас идет рабочая лошадка, это Барбари Тач. Хотите себе повседневные духи без головной боли, то это самая лучшая покупка. Их можно купить просто вслепую. В них есть фиалка, перец, мускус, бабы тонко. По-моему, отличная комбинация. Не знаю, что в ней такого, но она отлично работает. Будут ли они вас выделять, думаю, что нет. Иногда это даже хорошо, когда требуются духи, которые делают свое дело в горячей обстановке. Говоря о разноплановых духах, которые не получили отклик у покупателя, это дольчий Габана Кей. Я уже о них говорил ранее, и мне кажется, что они ошиблись с именем. Потому что, когда ты думаешь о королевских духах, то ты ожидаешь что-то очень мощное и сильное. И это не они. Но зато они очень разноплановые. Они тоже попадают в категорию слепой покупки. Первым делом, что мы почувствуем, это можжевельник и цитрусы. Большое разнообразие. Лимон, лайм, красный апельсин. Это действительно очень свежие духи. И к тому времени, когда они уже подсохнут, примерно через два часа, то будет лучше читаться ветивер с базовой нотой кедра. Лично на мой взгляд это как раз те духи, о которых я не буду жалеть, что они через два часа выдохлись, ведь можно просто купить флакон побольше. Некоторые парни скажут, давай Антонио, покажи нам что-то более элегантное, что-то, что я мог бы использовать с костюмом, когда на улице жарко. Ну что ж, господа, дальше этого ходить не надо. Шанель Ом Спорт. Есть классический и есть спорт экстрим. Они оба удовлетворят ваши потребности. Это цитрусы и легкая кремовость. Кажется, они добавляют капельку ванили, которая отлично сочетается вместе с акватическими ароматами. Это как проснуться под мандариновым деревом где-то в Средиземноморье и на вас дует морской бриз. Так что, если вы в поисках элегантных духов, то Шанель отлично знают, как это делать. Наверное, сейчас вы спросите, «Антонио, я вижу на заднем плане у тебя полки с духами, расскажи еще что-то интересное. Какой твой любимый акватик?» Ну что ж, конечно же, это Аква Аквадижо. Это классика. Вы можете также выбрать парфюм, они держатся дольше. Оба замечательные акватические ароматы, с которыми невозможно ошибиться. Если у вас не такой большой бюджет, тогда попробуйте вот эти. «Мэн У от Versace. Это классический аромат. Да, он популярный и у многих есть, но это не означает, что вы не должны добавлять его в свою коллекцию. Еще одни духи, о которых все говорят «Cool Water» от Давыдов. И о нем говорят по веской причине, потому что это настоящий летний аромат, к тому же по очень низкой цене, так что можете себе присмотреть. А вот еще духи, о которых мало кто говорит, но мне действительно нравятся Quorum Aqua. Они хорошие, если вам нравится Полоспорт, то это его старший брат. Поэтому, если вам нравится кислинка, которая присутствует в Полоспорт, то рекомендую эти духи. К тому же они будут дешевле. Что насчет нотика, ну, я думаю, что они приемлемы в том случае, если вы знаете, что вы делаете. Они легкие и придется наносить их снова через час-другой. А вот что я могу порекомендовать, это Бентли Азур. Никто о них не говорит, а это более сильные духи, кремовый свежий аромат. А как вам насчет акватиков, которые привлекают внимание женщин? Господа, представляю вам Invictus Aqua от Пакарабаны. Они вышли в 2018 и пролетели незамеченными под радаром. Хотя они, можно сказать, одни из самых сексуальных ароматов. И это очень странно, потому что если посмотреть на их оттенки, то там нет ничего особенного. Это акватик, фиалка. Немного грейпфрута, не могу понять, что в этой комбинации такое. Может, это амбра и немного дерева в нижних нотах, которые оживляют эти духи, когда они подсохнут. Далее у нас идет Lacoste L1212 White. Некоторые люди скажут, что эти духи самые обычные. Вообще не понимаю, о чем это они говорят. Они просто восхитительные. В них есть иланг-иланг, который растет в Индии, затем грейпфрут. Я вообще не считаю, что они посредственные, они бесподобные. Так что, если вы их не пробовали, рекомендую ознакомиться. Итак, мы подобрались к нашему топу, и поэтому я бы хотел с вами поговорить о House of Creed. Многие из вас будут счастливы, что я не внес Creed, аventus в этот список. Это отличные духи, но надо ли их включать в наш летний топ 10 или даже в топ 15? Думаю, что нет, потому что я знаю, что есть куда более лучшие варианты от этого дома. Я бы рекомендовал Royal Water это мои любимые, очень простые и ясные. Ориджинал Витивер еще один прекрасный экземпляр. Попробуйте, если вам нравится витивер. Неролли ваш. о них мало кто говорит. Да, они не держатся долгое время, но это прекрасные духи. И вот еще одни Гималая. Должен сказать спасибо своему другу Чаду из Джентльмен Джорни. Он мне их показал. Без ума от них. Ношу их с самого начала лета. И напоследок оставил победителя, это Эролфа. Для меня духи всегда связаны с историей. В этих духах мне нравится история, которая стоит за именем. Но когда я пользуюсь этими духами, то я себе представляю, как иду на яхте по Средиземному морю со своей семьей и кушаю фрукты. На этом моменте я бы хотел поделиться с вами некоторыми достойными кандидатами, которые не вошли в мой список. Но, тем не менее, они являются отличными летними духами, которыми я буду пользоваться этим летом. Итак, первые это Ideal Sport от Garlane. Миндаль в этих духах делает их особенными. Они очень легкие. Вот эти духи, о них редко кто вообще упоминает. Прада Луна Росса. Они уникальны. Эти духи настоящая рабочая лошадка. Если поискать, то можно найти даже по очень привлекательной цене. А вот это Пола Ред Экстрим. Слегка сладковатые, но мне нравятся. Также сюда попали Гэллоуэй от Parfums de Marley, это очень симпатичные духи, которые я буду использовать. И напоследок у нас Yves Saint Laurent Y, многие разводят вокруг них шум, но вот их версия EDP будет чуть сильнее, и в них есть нотки яблока. Эти нотки делают эти духи очень дружелюбными. Поэтому, если вы читали какие-то плохие рецензии на эти духи, просто попробуйте сами. Итак, на первом месте моего списка, уверен, никто этого не ожидал, это Dior Hire. Об этих духах никто вообще не говорит, а я купил их вслепую и просто влюбился. Могу сказать, что они невероятно легкие, а верхние нотки уникальны. Груша в миксе с персиком и добавкой базилика. Но в целом это просто легкий и чистый аромат. Это то, что я искал этим летом. Духи, которые я мог бы использовать, может, даже несколько раз в течение дня. Потому что они не будут долго держаться, но когда они подсохнут, то в них раскрывается мускус и мне это нравится, потому что он не слишком сильный. Друзья, не стоит полагаться на рецензии. Нужно идти, пробовать и искать ваше любимое. Какое видео смотреть дальше, парни, как насчет того, как применять духи? Очень многие делают все неправильно, поэтому я сделал вам подсказку, чтобы вы понимали, как правильно применять духи. Все очень просто, вам понравится.